Приветствую вас, дорогие рукодельницы! Предлагаю вам легко и быстро сшить красивые салфетки для стола. Эти милые лоскутные домики создадут на вашей кухне уютную и душевную атмосферу чаепития. Салфетки-домики имеют одинаковый размер, но разный внешний вид. Разве бывают одинаковые дома? Для начала нарисуйте домики, которые хотите сшить в натуральную величину. Отдельно сделайте выкройку окошек и дверей. Теперь из подходящего материала, у меня просто ситец, вырежьте домик и крышу. Припуски на швы сделайте около 7 мм. Смело сшивайте между собой крышу и домик. Теперь аккуратно прогладьте домик с изнаночной стороны и разутюжьте шов. Подходящей тканью для окон и дверей оберните выкройку и прогладьте ее утюгом. А верхний край двери лучше наметать. Расположите их на домике по своему вкусу. Низко окна не опускайте, ведь под ними будут расти цветы. А теперь настройте на своей машинке плотную строчку зигзаг и пришейте к будущему домику окошечки и дверь. Кстати, окна можно и нужно украсить кружевом. Это будет очень-очень красиво. Посмотрите, как уже мило выглядит наш домик, но чего-то не хватает. Конечно, цветов. Пусть под окнами цветут тюльпаны. Вырежем цветы из ткани и найдем для них подходящее место на домике. А теперь пришьем их зигзагом, так же, как окошечки и дверь. Теперь из другого материала вырежем обратную сторону домика. Лицевую сторону для плотности необходимо укрепить флизелином. Просто приклейте его утюгом с изнаночной стороны. Теперь соединим лицевую сторону домика с подкладкой и смело прошьем его по периметру, оставив на крыше несколько сантиметров, чтобы домик можно было вывернуть. Выворачиваем. Я использую спицу, чтобы сделать уголки домика более четкими по тайным швам, Зашьем дырку на крыше и отстрочим наш домик по краям и по низу крыши. Вот и все. Чудесные салфетки-домики готовы. Приятного чаепития!